Гуси, гуси, га, га, га. Ха -ха. Есть хотите? Да, да, да. Ну так летите куда хотите. Там и ешьте, и закусывайте. Гуси. Откликается один такой гусенок. 2005 год. Этот хуй было у власти всего лишь только пять лет, и что он натворил, блядь! Гуси, гуси. Ладно, шутка, конечно, бля. Не надо меня арестовывать, блядь. Пошли вы, нахуй!